Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем знакомить вас с возможностями программы АТАС и в этом видео мы познакомим вас с индикатором Dynamic Levels. Этот индикатор позволяет трейдеру, не прилагая особых усилий, извлекать из графика дополнительную информацию, которая имеет вполне практическое значение в торговле. И вкупе с грамотным анализом поведения цены, учет этой информации может стать хорошим дополнением для торговых стратегий, основанных, например, на принципах Volume Spread Analysis. В подобных стратегиях критическое значение имеет изменение объема сделок, например, рост цены на увеличивающихся объемах и рост цены на уменьшающихся объемах – это разные формации, торговать их следует по-разному. Индикатор Dynamic Levels в пределах выбранного периода выделяет уровни с максимальным значением выбранного показателя. И таким показателем может быть, например, объем прошедших сделок. Если по ходу движения цены образовался новый уровень, превзошедший по размеру объема тот, что на текущий момент имел максимальные объемы, то этот новый уровень будет отмечен как текущий. Это и есть динамика, указанная в названии индикатора. Уровни как бы перемещаются по мере роста выбранного показателя, и легко видеть подкреплены ли движения цены этой динамикой или нет. Добавим индикатор на график. Безусловно, отображение индикатора можно разделить на две части, область Value Area и уровни, формируемые в зависимости от настроек индикатора. Они показываются линиями. Рассмотрим каждую из этих частей подробнее. Value Area – это диапазон, где прошло 70% объема за указанный период. Эта функция нужна для того, чтобы трейдер наглядно мог видеть, какая область ценового диапазона представляла и больше интерес для участников рынка. В элюре есть несколько настраиваемых параметров. Они довольно просты, но все же пройдемся по ним. Цвет в элюэрия, соответственно, настройка цвета, которая изображается облако. При этом, если мы меняем цвет, то прозрачность становится нулевой. Поэтому при изменении цвета изменяем и прозрачность, чтобы наш график был виден. Далее, цвет линии в Value area, соответственно, цвет границы облака. И кроме того, можно менять ширину этих линий. Например, поставим значение 3. Наконец, Value можно отключить, выбрав галочку в соответствующем меню. Вторая часть индикатора непосредственно сами уровни. В настройках находим параметр тип и выбираем показатель, который нас интересует. Объем, соответственно, общий объем сделок по цене, Bidask, спрос и предложения по цене, количество сделок, число совершенных по цене сделок без учета их объема, и время, продолжительность нахождения цены на данных уровнях. Наставим здесь объем. После выбора нужного показателя выбираем период, за который будет строиться уровень, и подсчитываться значение выбранного показателя. То есть, если выбрать. Час, то каждый час будет подсчитан отдельно от предыдущего. И значения показателей будут обнулены в начале нового часа. Фильтр. Здесь можно указать какое-либо число и значение показателя, которое меньше этого числа не будет отображаться. Для примера поставим значение в 1000. И как видим, теперь у нас отображаются только уровни более 1000. По умолчанию в пункте «Отображать объем» стоит галочка. Это означает, что на графике наряду с линией обозначающими обозначающей уровни будут указаны их количественные значения. И, соответственно, если убрать галочку, количественные значений отображаться не будут. Тип отображения здесь всего два возможных варианта. Если выбрана накопительная то в качестве значения уровня будет отображаться сумма накопившаяся по данной цене сначала выбранного нами временного отрезка, то есть за день или за час, у нас в данном случае за день. Если же выбрано сначала, то сумма не будет накапливаться, а указанная цифра будет показывать величину параметра на момент переноса уровня. Теперь рассмотрим раздел «Алерты». В Dynamic Levels предусмотрено два типа алертов, каждый из которых включается и отключается независимо друг от друга. Так, алерт может срабатывать. На приближение цены к ранее рассчитанному уровню. Для этого ставим соответствующую галочку. И теперь выберем расстояние в количестве пунктов, на которое цена должна приблизиться к уровню, чтобы сработал алерт. Ставим, например, значение 30. Если же мы хотим, чтобы программа сообщала нам о появлении нового уровня, то выбираем этот пункт. Вторая галочка. И, наконец, поле выбора типа звукового сигнала где можно изменить звук алерта. Остальные настройки довольно простые, отвечают за изменение цвета различных областей индикатора. Их мы рассматривать не будем. В заключение хотелось бы отметить, что данный индикатор пока далек от того, чтобы называться классическим, и его умелое использование может послужить серьезным конкурентным преимуществом перед менее прогрессивными участниками рынка. Надеюсь. Данный индикатор поможет вам в торговле, и удачи на рынке!